и всем привет, вы на канале КТВ. и сегодня снимаю видео, которое называется МАМА к КПИМНЕ ПОНИ и давайте начинать так, надо по посмотреть, что у нас снова на просторах интернета угу. Ой. падает так, посмотрим, посмотрим что там, что там Вышло новое платье от Кучи, Я у себя куплю. Мама, мама. Надо закрыть ноутбук. Так, еще, а то еще сломается. Мама, мама, мама, мама, мама. А, да, да, да. Ой, чего, доченька? Чего? Мама, мама, я тут заметила. Вот, посмотри. Ну что, платье от Гуччи? Ну, блин, мама, это не просто платье от Гуччи, это новое платье от Гуччи. И я его себе очень хочу. Купишь? Ну, не знаю. Ну, блин, ну уже праздники кончаются, а я хочу себе новое платье. Ну и зачем тебе сейчас новое платье? Вот, просто скажи, зачем? Ну, чтобы быть красивой, у нас будут всякие баллы, а тут новое платье от Гуччи. Вы можете потише, я поспать не могу. О, сестру разбудила. Доченька, доченька, кто ж так делает? Свою любимую сестричку будет. Любимую? Ну, не, ну она, конечно, хорошая, но она очень занудная. А, кто? А, сама занудная? Я вообще, смотрю, какая красивая. Я делаю себе огуречные маски, вхожу, спасала, а ты страшная, сама страшная, ты страшная, ты, ты, девочки, хватит, в красивые. Ну, мама, почему она вечно себя так ведет? Типа, она лучше всех, а я некрасивая, вот поэтому я и делаю огуречные маски. Но ты сейчас сама сказала, что она некрасивая. Ну конечно, то что она мне так говорит, неправда, правда, неправда, правда, тихо, девочки, тихо. Так, доченька, тебе надо что-нибудь в торговом центре? Да, я хочу себе пони купить, купишь э, дочь, но ну они же такие э, как бы неинтересные, это вообще для маленьких детей. Нет, они и для взрослых, например, я э, хочу вести свой канал и мне нужно купить много пони, а то у меня есть, э, нет, у меня даже нет пони, у меня, у меня нет. Ну не знаю, даже не знаю. Ладно, мам, сходишь, я купишь платье и заодно зайдем в магазин, где подоится Гучи, Гучи, Гучи, Гучи, Гучи, платье, Гучи, платье, Гучи, платье, ай. А оно уже сегодня было выставлена э, в магазинах. Да, да, да. Я хочу быть первой, чтобы купить это платье. Оно как раз подходит к моей короне. Еще много аксессуаров от Ну да, я тоже. Пани коплю. Ну хорошо, девочки, тогда давайте собирайтесь. Ура! Иху! Ура! Гучи, гучи, гучи! Я уже бегу и бегу. Да, да, доченька. Ладно, давайте. Я уже жду в коридоре. Ага. Так, я возьму сундучок. Да, дай-дай. Да, я хочу. Ой. зачем тебе этот сундук? что-то хорошо я тогда в твой положу вот это это и это водичку но ну, я пить могу захотеть все а что ты сестра еще возьмешь мне просто интересно что ты возьмешь а знаешь, я, возьму? я я нам покушать возьму покушать да вот этот пончик аппетитный. один пончик М да думаю еще надо пачку конфет что Мами. Все, пошли ой, пойдем я уже собрала все что надо мама идем хорошо доченьки пошли ой пойдем так здравствуйте дочки давайте заходите а да да да идем идем мы уже идем здравствуйте здрасте так ну вот вот в этом магазине как раз продаются какие редкие пони и твои всякие гуччи Тут всякие юбочки и аксессуарчики от Гучи. Wow! Yes, yes. yes, yes, yes. идем, идем покупать, идем, идем. Ну, мы не будем э, смотреть твою штуку. Мы с дочкой пойдем по ней посмотрим. Да, да, да. Сейчас только сумочку уберу. Хорошо. А я хочу Посмотреть, так, чтобы мне взять так пакетик. пакетик, потом возьму. Дочь, ну что ж, давай посмотрим, кто их пони. Да, мамочки, я очень люблю Давай посмотрим. Так, ну посмотри, тут какие разные они есть. Вот смотри, какие-то непонятные. Мне вон-то с нравится, прикольная. Ой, прикольная, да. А, а мне, мамочка, нравится вот это, вот это. Мне вообще все нравятся. Ну и какую ты хочешь взять, дочь? ой даже не знаю я вообще не понимаю какую взять вообще я бы все взяла ну доченька ты конечно извини но все эти купить не смогу вы только те э, ну давай две да да мамочка, пить, пить, пить, пить пить и всегда буду хорошо себя вести ну ты так себя хорошо ведешь у тебя оценки всегда пятерочки ты молодец кстати а ну, у тебя всегда все хорошо, поэтому ты всегда убираешься, за собакой, кошка всегда убираешь, эм, ведешь себя хорошо, ходишь на кружки, на кружки всякие там вот это все такое там. Ты всегда очень этикетна, когда к нам ходят гости. Да, потому что я знаю правильно этикеты. Я хожу на этикет на английский, и все такое. Да, знаю. Мы же царские особо, поэтому у тебя всего 32 дополнительных занятия. Да. И еще 33-е это занятие, ну домашнее такое занятие, это занятие по уходу за животными. Да, это ведет себе э, наша э, слуга. Да, Ой, я, конечно, всегда устаю, но я понимаю, что я будущее королева, и мне это все надо знать. Вообще-то, сестра, я будущая королева, я... Нет, я, я... Девочки, хватит, пожалуйста. Давайте выберем уже всякую одежду. Хорошо, давай, мам. Так, ой, а вот же твой платье Гучи. Гу ГУЧИ! Я умею, я умею. пошла, сейчас вам скажу. Ну, вот как вам я, доченька, шикарно? Да, не знаю, это самое шикарное платье. А теперь пойду к аксессуарам. Она меня чуть не снесла. Ну давай, доченька, выбирай уже. Я, я, наверное, возьму вот эту принцессу, она похожа на нашу тетю Луну, да, очень похожа. Так, возьму вот эту красивую принцессу и, мамочка, а какую мне еще взять? Ну, не знаю, как ты, я... мне кажется, что вот это вот на тебя похоже. Какая? Ну, конечно, не совсем, но она на тебя похожа. А чем? Ну, тем, что она такая же, как ну, в очках, значит, умная. Во-первых, мне кажется, что она такая трудолюбивая. У нее есть такая кофточка, знаешь, готова везде идти. И грациозно выглядит. Хорошо, мне она тоже нравится. А, мне вот пони. Так хорошо. А, пони. Пошли тогда уже. Посмотрим, что сестра понабрала. Так, так, я даже не знаю, что взять. А, ладно, возьми это Это вообще обязательно. А, взять новую корону, а, это я не буду, это детский бантик. корону, а, очки, очки, они мне понадобятся скоро уже лето. А, брошку, mm, так это я не хочу. А, еще новую расческу, расческу. Рас... Рас... Рас... Рас... Рас... Рас... Рас... А... а там что? гриб, гриба... Ching... а расческа. Ra... Рас... Да... Ja. <к Griffin> так вот все у есть нет еще хочу что-то взять, еще. я, мама, хочу что-то еще взять, доченька, успокойся успокойся да, успокойся а, кстати, надо снять, а то как ты будешь покупать мама, можно я сниму свою кофточку и примерю вот, вон то шикарное юбочка или платье я не знаю, что... можно? Конечно, доченька, ты же хочешь его взять? Да, очень хочу. Это платье, не знаю, что это. Это костюм. А, хорошо, этот костюм сейчас. Опачка, опачка. Ой. А, как красиво, да, дочь тебе очень идет. Я тогда его возьму, мам. Хорошо? Хорошо, доченька. Один к кофточку, а то холодно на улицу. Очень, очень. Да, мам, я знаю. Ну что ж, мы понабрали, я вижу, достаточное количество всего. Давайте тогда проходите на кассу. А, да, хорошо, девочки, давайте все слепаем в кучу. Так вот, пожалуйста, пробейте нам э, вот это вот э, все. Пробейте нам. Да, конечно, я пробьем всю эту штулу. Легкотня полная. Так, о, господи, как мы много подобрали. Так, э, бздик, бздик, бздик, бздик, бздик, бздик. Вздик, вздик, вздик, вздик. О, хорошо, нам все пробили. Можно пакетики еще? А, все. Да, давайте все. Вздик, вздик, бздик. пик пик пик пик, -пик. Пш -пш -пш -пш. Так, подождите, с вас всего получается в общем. <звы> <звы> <звы> <звы> так, шок. О, о-о-о. У меня просто очень старая касса, извините. Десять тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей. Пятьсот рублей, да, все правильно. Хорошо, вот держите у меня карточка. Угу. Давайте-ка. Пик-пик-пик-пик. Ага, все, можете свою карточку забирать. Все, все, все. А, да, все, спасибо. Так, мам, у меня тут есть сумочка какая. Вот. Можно я сюда положу там аксессуары сестры там? Ну хорошо, давай. Так, сестра, я все лучше сложу э, в пакетик свои аксессуары. А ты лучше свою пони сложи. Хорошо, вот я понял в один пакет, и вот здесь вот мы еще понял. Так, все, платье есть, все, сумка есть. Мама, ты себе ничего не купила. Ну, понимаете, у меня просто все есть. Я рада, что вы все что-то купили хоть. Да, хорошо, мы э, сходили в магазин. Да. Если вам понравилось, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока! Пока-пока!